Сегодня мы будем говорить о матрице, о матричном коммутаторе большой размерности до формата 16 на 16. 16 входов и 16 выходов. Матричный коммутатор ATEN имеет классическую конструкцию. Передняя панель, на которой есть кнопки управления, и задняя панель, куда вставляются платы, входов и, соответственно, выходов. Платы могут быть разные, набор их достаточно большой. Я не буду останавливаться на стандартных функциях матрицы. Это коммутация любого входа на любой выход. Конечно же, интересно посмотреть, что же матрица может сделать и в чем ее особенности. Во-первых, это работа с пресетами. Давайте посмотрим, как это работает. Я могу использовать большое количество настроек, например, режим, когда я показываю видеокамеру и презентацию. Режим, например, мозаика, где у меня вся видеостена, показывает каждый кусочек, показывает в отдельности свое изображение. Режим, когда у меня идет, например, целиком изображение на видеостену. И вы видите, как быстро, как мгновенно переключается изображение. Я только нажимаю на кнопку, и мгновенный происходит переход. Вот именно этой функции матрица уникальна. Переход происходит мгновенно, да? Примерно 0,5 секунды нужно, чтобы матрица переключилась. Надо сказать, что срывы синхронизации при этом не происходят. То есть ни одна из панелей не знает о том, что сигнал был изменен. Таким образом, никаких дополнительных изображений, надписей о том, что сигнал пропал или что-то еще произошло с источником сигнала нет. Поэтому вы видите, как это все очень удобно и просто работает. О чем еще хочется сказать? В этой матрице есть. Масштабатор Масштабатор на каждом входе. Ну, например, если вы собрали матрицу формата 16х16, 16, или как здесь, у нас здесь 8 входов и 9 выходов. В этой матрице у вас будет возможность масштабировать изображение от каждого входа в отдельности. Именно за счет этого и осуществляются функции мгновенного переключения и взаимного перераспределения раскладок источников на видеостене. Конечно же, эту матрицу можно использовать как классическую матрицу для переключения между изображениями. И вы видите, что каждый источник в масштабирован, хотя изначально здесь разное разрешение. Например, здесь формат Full HD, камера снимает в формате 1080i, например, да, то есть через срочная развертка. А презентация идет с компьютера с частотой 60 Гц и все это разные источники сигналов и при этом благодаря масштабатору изображение видеостены становится единым собранным и целостным и конечно же пластические функции например картинка в картинке наложение одного изображения на другое эта матрица тоже поддерживает ну например я могу а, выбрать и показать презентацию в одной из частей видеостены. Могу ее расширить на больший размер, да, показать ее в большом размере, либо, например, указать вот такой вот формат, где часть видеостены будет занята одним изображением, а остальное будет расставлено по а, свободным панелям. Конечно же вы видите, что я не могу переместить изображение между швами панелей. То есть я могу объединять панели в любую размерность вплоть до а, 4 на 4 то есть 16 панелей могу объединять в единое рабочее пространство. Но я не могу перейти сквозь эту границу. Матрица, это все-таки матрица, а не полноценный сервер видеостены, она работает в рамках соответствующих видеовыходов. Поэтому изображения могут быть а, собраны в рамках вот 2 на 2, 3 на 3. Ну и, конечно же, эта матрица имеет порты управления. С передней панели я могу только настраивать основные базовые функции и использоваться пресетами для настройки этой системы. Во-первых, это порт RS-232, как и у всех матриц. И, конечно же, имеется порт Ethernet, управление по локальной сети. И надо сказать, что это не просто порт управления, а он еще обладает полноценным веб-интерфейсом. То есть, я могу зайти на IP-адрес этой матрицы и вызвать любой пресет, который я пожелаю. Вот. Таким образом, с планшета, с э, Linux-устройства, с э, Windows-компьютеров, этой матрицы можно управлять. Что еще надо сказать про эту матрицу? Это, конечно же, резервный блок питания. Потому что в ситуационных центрах, где часто используются это решение, либо решение, где требуется очень высокая надежность, нам, как правило, необходим второй блок питания. Поэтому в матрице предусмотрен дополнительный слот, куда вы можете поставить резервный блок питания. Очень важная особенность этой матрицы – это возможность работы со звуком. Например, когда вы используете матрицу как классическую систему коммутации разных источников, то у вас стоит задача передавать не только виденой звук. В этой матрице вы можете как добавлять в видеоисточник звука, так и извлекать его. Платы входа и выхода матрицы оборудованы дополнительными разъемами звуковых входов и соответственно выходов. То есть вы можете заменять звук, либо использовать источник, который у вас был, либо выделять из HDMI сигнала звук и давать его отдельно на колонке. Вот этим всем многообразием и наверное цена эта матрица. То есть со звуком вы можете сделать практически все. И разделять, и объединять. Чтобы быть в курсе новостей нашей компании и новинок аудио-видеорынка, подписывайтесь на наш канал.